Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Я делала камушки искусственные, и мне задавали вопрос, насколько они прочны, скажем. прочные. да, нас. Вот, наверное, они раз разрушились. Всю зиму, конечно, мои камушки были под снегом. Вот на сегодняшний день они у меня оттаяли. Я вам хотела их показать, но вчера был просто страшный снег. Не смогла этого сделать. И вот давайте я вам сейчас покажу, как они у меня выглядят. Камушки благополучно прозимовали. Как видите, они у меня не разрушились. Все в таком же виде, товарном, скажем. Какой, ну как положили, как они лежали. Я очень что ли делала в прошлом году? Я не помню даже. Надо посмотреть. И вот я вам сейчас хочу показать, какой пинавик. Они. Примерзли. Примерзли они. Вот я вам сейчас покажу, я положил тут один, насколько они прочны, да, вот, смотрите, вот, я их бью палочкой, вот, я бью палочкой, вот посмотрите, как они прочны, чё, вот, Ничего не сделалось, не трескаются они. Так что вы можете спокойно их делать и ну, без проблем, скажем. Вы можете утилизировать мусор в такие замечательные камушки. Здесь вот перед окнами у меня тоже есть камушки. Они такие очень красивые, большие. Вот я даже что-то не складывала я, туда. я не показывала их, как делаю. Они такие смешные и того, что э, это летом летом я сделала заготовки и мы устраивали конкурс между детьми э, на лучший камушек вот этот занял первое место дети собирались здесь разрисовывали их вот они тоже как вот как видите вот как ну скинула набор ну, нормально вот много так как дети сложили ну, их такие смешные конечно по цвету ну что теперь поделаешь ладно им им это было очень забавно конкурс у нас был вот видите как вот у меня камушки здесь разложены Перезимовали, так что, друзья, вы не переживайте, что они не прочные Делайте, утилизируйте свой мусор. вообще, красота, красотеть, скажем так. Вот. Все, наверное, разрушилось, разрушилось. Нет, не разрушилось. Даже ногой пинаю, и все в порядке. Так что делайте, творите. Раскрашивать их можно в любой цвет. Ну, тут детская фантазия сыграла, поэтому они забавные смешные нас не стали мы перекрашивать их до да бога веселое веселое пятно тут перед домиком вот я ответила на вопрос моих подписчиков так что можно делать такие камушки утилизировать мусор это у меня они еще маленькие надо побольше мне будет наваять и что-то придумать спасибо всем за просмотр подписывайтесь на канал мир вашему дому, друзья мои.